На телеканале УТР новости" в студии Анна Космина. Здравствуйте. Украина готова помочь в рамках завершения военной операции НАТО в Афганистане. Об этом на саммите НАТО в Чикаго договорились президенты стран Виктор Янукович и Хамид Карзай. Как известно, накануне приняли план вывода боевых подразделений из этой страны в 2014 году. Это решение поддержали и Украина. Кроме того, Янукович напомнил, наши миротворцы, участники миротворческой миссии НАТО в Афганистане с мая 2007 года. Президенты также договорились об обмене визитами на высоком уровне. Мы с, 2007 года... и... с 2007 года мы с Афганистаном партнеры и принимаем участие в наведении порядка, в том числе и подготовке выведения войск с Афганистана и перехода на новую тренерную фазу с 2014 года. Кроме участия в саммите, президент Украины провел несколько двухсторонних встреч, в частности с президентом Польши Брониславом Комаровским. По словам Виктора Януковича, во время беседы речь шла о важнейшем событии года для двух стран в этом году – будущем футбольном чемпионате, а также европейской интеграции. Мы поговорили с президентом Польши. Разговор касался вопросов евроинтеграции, евро-2012, сотрудничества. В этом году это для нас самое важное событие, и мы обязаны провести его на наивысшем уровне, для того, чтобы Украина гостеприимно встретила болельщиков со всего мира. Если сегодня Украину признают такие страны, то это плюс для нас, и мы работаем с иностранными инвесторами. Мы надеемся, что такие большие компании будут вносить инвестиции в нашу страну. Безопасность на Евро-2012 в Украине для болельщиков и футболистов гарантирует силовые ведомства. Об этом заверил секретарь СНБО Андрей Клюев. Государство изучает опыт в Великобритании, Германии, Польши и Израиля. Международная координация осуществляется на базе штаба антитеррористического центра СБУ. Также прорабатываются вопросы безопасности в фан-зонах. Агрессивных болельщиков обещают не пускать в страну. Сейчас этим занимаются силовики вместе с Интерполом и иностранными правоохранителями. Одной из угроз могут быть хулиганские действия футбольных фанатов, которые в период проведения чемпионата могут спровоцировать массовые нарушения общественного порядка, проявление ксенофобии и расизма. Поэтому важно ограничить прибытие в Украину таких профессиональных нарушителей правопорядка во время проведения футбольных матчей. Такую работу выполняет СБУ, МВД, Государственная пограничная служба вместе с Интерполом. Новый железнодорожный вокзал «Донецк» введен в эксплуатацию. Торжественная церемония открытия состоялась при участии вице-премьер-министра и министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова. Масштабные работы на объекте продолжались полтора года. Новый вокзальный комплекс сможет обслуживать более 35 тысяч пассажиров в сутки. Он оборудован современными информационными табло, комфортными комнатами для отдыха, большим количеством касс, лифтами и эскалаторами. Все для максимального удобства пассажиров. Не забыли и о людях с особыми потребностями. Если они заранее предупредят в своем приезде их встретят и помогут подняться в поезд на специальном платформе. Вокзал готов для принятия современных поездов ускоренного движения Hyundai и Шкода. Они будут обслуживать пассажиров по маршрутам между Киевом, Харьковом, Днепропетровским, Донецком, Мариуполем и Луганском. Согласовать расписание скоростных поездов планируется до 5 июня. Билеты на такие поезда будут дороже, чем обычно. Впрочем, по мнению Бориса Колесникова, цена оправдана. Это невысокая цена. Это. То, что в купе и плацкадном вагоне железная дорога доплачивает 70% каждому пассажиру. Если ввести реальную цену на плацкад и купе, то по скоростным поездам это будет еще как, как благотворительно сказаться Тем временем билеты на футбольные матчи Евро-2012 практически раскуплены, отмечают организаторы. Заканчиваются последние подготовки к принятию футбольного чемпионата. О них в следующем сюжете. Билеты на чемпионат Евро-2012 уже почти раскуплены. 45 тысяч продали всего за две последние недели. Впрочем, уверяют организаторы, шансы получить заветный пропуск еще есть. Программа продажи, Программа продажи билетов Last Minute дает возможность приобрести один из последних билетов на Евро-2012 на специальном портале. Стадионы будут работать по принципу «один билет – один человек». То есть билет при себе нужно иметь обязательно. Детей с собой можно брать разного возраста, но необходимо иметь при себе пропуск. Для тех, кто не приобрел билет, но хочет поддержать любимую команду, в центре городов, принимающих Евро, будут созданы фан с большими экранами. В Киеве ее начнут монтировать 28 мая. Перед началом матчей зрителей ждет интересная концертная программа. В ней примут участие более 500 украинских и зарубежных артистов. Во всех принимающих городах начались репетиции. А с 27 мая они будут проходить непосредственно на аренах. Перед началом матчей будет развлекательная программа. Будет большое количество мероприятий. Это музыкальные номера, выступления артистов и специальные акции для болельщиков. На время Евро-2012 на всех футбольных аренах будут повышенные меры безопасности. Кроме стюардов на стадионах будут присутствовать так называемые группы быстрого реагирования. Также будет усилена работа транспорта. В Киев начнут движение экспресс-автобусы от аэропорта. Станция Олимпийская и Дворец спорта за 4 часа до начала матча будут закрыты, но работу метро продлят. По городу будет установлено почти 3000 знаков, которые облегчат жизнь гостям страны. Торжественное закрытие футбольного турнира Евро-2012 состоится 1 июля вместе с финальным матчем в Киеве. Ирина Тищенко, Ольга Кудина, Алексей Кольный. Новости УТР. В Украине этим летом планируют оздоровить более 2,5 миллионов детей. Из бюджета для этого выделяют около миллиона евро, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с представителями общественных организаций. Инвалидов, сирот и детей из многодетных семей в санатории отправят за государственный счет. За 3-5 лет правительство планирует полностью модернизировать детские лагеря, отметил Николай Азаров. Сами базы отдыха, в которых наши дети отдыхают, вот, в большинстве своем, подавляющие в большинстве своем, это оставшиеся нам от советского времени, вот, достаточно малокомфортабельные, малоудобные по сегодняшним меркам, я имею в виду. Учреждения, которые нуждаются в очень серьезной реконструкции. Вот, и добрую половину этих учреждений, в общем, потеряли за это время сейчас у государства появились возможности то есть мы должны сделать нормальную программу там скажем пятилетнюю программу которая через по истечении пяти лет сказал проблемы детского отдыха у нас решены и здесь нам надо заимствовать в общем-то европейский опыт и мировой опыт не уходить от того хорошего что было в прошлом вот, может быть что-то воссоздать Программа доступной ипотеки на жилье», инициированная президентом, официально стартовала. На продажу выставлено более тысячи квартир. Некоторые семьи уже успели заключить первые пилотные договора. Об условиях кредитования далее. Чтобы взять кредит на условиях трехпроцентной ставки, государство подготовило огромное количество условий. Во-первых, необходимо обязательно стоять в очереди на жилплощадь. Таких в Украине миллион сто тридцать семь тысяч семей. Стоимость выбранного квадратного метра не должна превышать 700 евро в Киеве. В области 500. Первоначальный взнос необходимость необходимо внести в размере до 25% от стоимости квартиры. Низкий процент будет работать только на эконом-жилье. Семья из двоих человек имеет право на 40 метров, из троих и более человек – на 58. Если вы выберете квартиру с большей площадью, расходы, которые превысят стоимость квартиры, государство не покроет. А претендовать на льготную ипотеку может только семья с годовым доходом не менее в 5,5 тысяч евро. Верхний предел доходов э... – не должен, не должен превышать 40% дохода семьи. И верхняя эта планка лежит в пределах 30-40 тысяч гривен в месяц. Это верхняя планка. То есть те люди, которые имеют доход больше этой цифры, не имеют права участвовать в программе. Нижний уровень, это опять минимальных заработных плат. Нижний уровень тех, которые могут участвовать в программе – Оплата процентов и кредита не может превышать более 30% дохода населения. Кредиты на квартиру будут предоставлять на 15 лет, максимум под 16% годовых. При этом заемщик заплатит только 3. Разницу обещает компенсировать государство. Впрочем, по словам экспертов, риск все же существует. Гарантий, что в госбюджете и в будущем будут заложены деньги на эту программу нет. В этом году на президентскую инициативу предусмотрено 1 миллион евро. Существующие сегодня механизмы не предполагают возможности компенсации напрямую государством банкам. Есть только возможность компенсации человеку. Разработанные нами и э, сейчас находится на согласовании изменения в бюджетный кодекс. И эту статью мы э, предполагаем внесем до захыщенных статей бюджетного кодекса. На этот момент вот это возможно сделать. Я думаю, что законодатель на это пойдет и это сделает. Уже в этом году государство рассчитывает выдать 30 тысяч кредитов. Это поможет сократить количество людей, состоящих на очереди на 2-3%. Преимущество будет у семей, которые дольше всех ждут квартиру и многодетным семьям. Ирина Тищенко, Анна Витер, Евгений Степанов. Новости УТР. На этом у меня все. Смотрите новости на телеканале УТР.